И снова здравствуйте, с вами Елена Дегурова, и теперь наше видео, в котором я дам рекомендации по всем сферам жизни на эту неделю с 15 по 21 июля. Я напоминаю, что предыдущее видео, где я даю влияние, вибрационное влияние на нас на неделю, вы можете найти на моем канале, также есть видео, где я рассказываю в целом про июль, слушайте, смотрите, применяйте, там очень много полезных рекомендаций, и там даже по дням дала рекомендации. В этом видео я вам дам корректировки того, как мы можем изменять нашу жизнь, корректировать наши действия, делать что-то, что принесет нам что-то лучшее, избегать то, что мы можем потом назвать не очень хорошее, я не люблю профессиональные термины, употреблять их и тратить время на объяснение, почему та или иная рекомендация. Просто хочу сделать акцент. Каждая фраза, каждое предложение, каждая рекомендация, она дана зачем-то, и она корректирует ненужные моменты в нашей жизни а также помогает усилить то, что мы можем усилить на этой неделе. Итак, мои родные, я напоминаю, что частичное лунное затмение ждет нас 17 июля. Это будет в ночь с 16 на 17. И на этом коридор затмений ну, в некотором роде заканчивается, хотя влияние мы будем ощущать еще вплоть до новолуния, которая состоится 1 августа. И вот предстоящая неделя, с одной стороны, принесет нам результаты успеха, особенно тем, тем, кто воспользуется рекомендациями, еще больше для тех, кто будет участвовать на наших сеансах перепроживания прошлой жизни, потому что это затмение акцент делает как раз-таки на том, чтобы мы могли поставить точку в каких-то проблемах, завершить некоторые циклы. Этим мы будем заниматься с вами на сеансах перепроживания прошлых жизней ссылочка на участие на регистрацию у меня здесь под видео а с другой стороны предстоящая неделя энергии вибрации предстоящей недели звезды да как хотите можете говорить они заставят нас увидеть собственные промахи для одних людей это мрачит радость для других будет понимание куда двигаться в каком направлении в любом случае высшие учителя многим поставят хорошие отметки, но и слегка ткнут носиками в недостатке и пожурят за гордыню, самолюбие, нелюбовь к себе и так далее. Так давайте рассмотрим, что же нас ожидает по сферам жизни, какие шаги предпринимать или наоборот обойти стороной. Начнем мы с работы и дел в этот период. А, ну, собственно, как уже понятно, они принесут э, достижение целей, возможно, кто-то получит результаты очень давней своей работы, либо думок-думок-думок, решение, чем заниматься, куда, в каком направлении идти, и вот на этой неделе вы можете услышать ответ. Но тут же встанет вопрос о дальнейшем движении. То, что будет получено, не существует ведь само по себе, да? И если не закрепить результат или не продолжить работу, достигнутая будет утрачено. Это как ну, сдать целиком сессию, но так и не защитить диплом. То есть экзамены все на отлично, а высшее образование так и не получено. Значит, как бы вам ни хотелось погордиться собой, отдохнуть на лапах, вам придется почти тут же перейти к новому этапу. Почему я всегда рекомендую новизна, новизна? Новизна, чтобы вы не ассоциировали себя со своими достоинствами, чтобы вы постоянно шли в развитие и каждый раз помнили, что там, где вы отличник, на новом этапе вы становитесь снова двоечниками. Не нужна нам гордыня нам, нужно движение в удовольствие. Второе, что важно сейчас в этой сфере, так это помощь тем, кто помогал нам раньше. Возникают ситуации, когда надо поучаствовать в жизни тем, кто когда-то оказался неравнодушным к вашим вопросам, к вашей беде какой-то. И ключевое слово, как бы я его не любила, ключевое слово на этой неделе ⁇ надо ⁇ Причем без расчета, кому кто помог больше. Поверьте мне, вам зачтется. Просто сделать то, что возможно. И зачтется. но ну и обращаться за помощью сейчас можно и даже нужно. Помощь будет. Вообще щедрость в этот период, в это время, она чрезвычайно важна для формирования будущего пути. Опять-таки, мои родные, щедрость это не раздача всем и всего, это щедрая помощь тем, кто сам двигается и сам что-либо для себя делать, а не те, кто лежат на диване, жалуются, осуждают. Все плохие, никто им не помогает, дети плохие, государство ужасное, президент вообще кошмар, а муж редиска, свекровь еще та, змея. Да, и вот эти вот люди начинают просить помощи, она им не нужна. А им это просто пожаловаться поверьте То есть смотрите, кому вы оказываете помощь и с кем вы щедры. И отдавая, человек создает себе возможность приобретать, предупреждаю предупреждаю какие-то комментарии о том что щедрость всегда полезна я хотела бы отметить не всегда и не любая помним это далее рассмотрим финансовую сферу вот здесь сложно и лучше даже не планировать каких-либо длинных сделок Тетраты и заработки в основном получаются под влиянием эмоций и случайности. Особенно после полнолуния, хотя в понедельник э, и во вторник, как и на прошлой неделе, можно неплохо заработать и пообщаться об улучшении оплаты труда, если у вас есть такая необходимость. А вот после полнолуния разговаривать с начальником или э, делать себе рекламу не стоит. Это очень важно. В течение этого периода оставайтесь э, в состоянии ну, стагнации наверное не совсем то слово но вот не делайте никаких э, подвижек не принимайте никаких решений постарайтесь особо не говорить ни с кем о деньгах чтобы не вызвать в ком то зависть вообще ни о ком ни с кем ни о чем не разговаривайте особенно о своих успехах и как э, и недели ранее мы переходим к отношениям. Да? Отношения торопить не стоит. Чем прохладнее и медленнее они сейчас идут, тем больше шансов на развитие отношений дальше. То есть бурные эмоциональные отношения, они немножечко не о том. Хотя, если честно, вообще-то вообще мало, что начавшееся в коридор получит развитие. Но знаете, попробовать стоит, хотя бы для того, чтобы осознать, а зачем вам эти отношения, какие уроки вам они несут и что предпринять дальше для того, чтобы отношения складывались лучше. В текущих отношениях придется проходить уроки, уроки и уроки. Многое из того, что люди добиваются, обернется совсем не тем, что они ожидают. Собственные стремления в любви становятся причиной потерь. Цели достигнуты, и оказывается, что это совсем не то, что мы хотели. Что ж теперь поделать, как любит говорить наш прочка, да, наш генерал-генерал. Ну, что теперь делать? И важно это понимать. Просто получайте опыт. Постарайтесь получить удовольствие от любого абсолютно процесса, который происходит в данный момент в вашей жизни. А если говорить о недоброжелателях, то понедельник и вторник еще пройдут в довольно-таки ну, относительно дружественной атмосфере, как и раньше. А вот уже со среды все резко меняется. И да, кстати, долг, платян красен. Пришло время. Ну, знаете вместе да но вместе не в плане гнилья а сейчас пойдет обратка очень стильная у многих и она будет весьма кстати это не то что вы кому-то будете делать плохое что-то да мстить строить козни нет поверьте единственное что я, я в будущем буду записывать очень важные видео которые Будут давать вам открывать завесу тайны, почему нельзя э, утопать во все прощении, э, в иллюзорном, да, как это опасно для нас, то есть здесь важно понимать кесарю кесарева да, и так далее. То есть важно понимать, что ты люди, которые вам сделали покашечку, вы говорите, пусть с тобой все и останется. А практике что делать при этом я буду говорить потом в видео но сейчас хотя бы просто понимайте что сидеть и утопать я люблю своих врагов а внутри себя взрываться это будет порождать онкологию различные болезни и так далее и так далее тут главное не, пере, не перейти в крайности духовненького состояния, когда вы якобы прощаете, сами находитесь в этих иллюзиях и не мстить, не утопать в ненависти. Как это делать, я буду записывать видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы были в курсе всех видео, которые будут выходить на канале. И, конечно же, включайте колокольчик оповещения, чтобы вы видели, когда будут выходить новые видео. Далее тема здоровья. На этой неделе возвращаются болезни ног, суставов и вообще опорно-двигательной системы. Опасность нарушения равновесия. Под ногами будут постоянно мешаться камни, ступеньки, порожки. То есть будьте внимательны, будьте крайне внимательны, осторожны, аккуратны. А вот массаж, особенно ног, Будет весьма кстати. И здесь тоже, пожалуйста, аккуратно. Не всем можно делать массаж. Поэтому, ну, тем не менее, очень полезно, кстати, относительно здоровья, очень крайне полезно на этой неделе делать ванны, которые я вам рекомендую с содой и солью. Добавьте пачку соли, пачку соды, полежите 15-20 минут в этой воде и спускайте ее. Потом можете продолжать купаться. Я так сейчас усиливаю этот процесс, делаю двойную ванну. Я делаю сначала минут на 15, это пачка соли, пачка соды, потом спускаю, полоскаюсь, да, принимаю душ. И далее набираю в ванну, в которую добавляю биогенную воду, 10 капель на 2 литра воды. Настаиваю предварительно, добавляю. Мне очень нравится результат, это релакс, это состояние такого блаженства. И для кожи полезно, и для энергетики полезно. А если вы еще не знаете, что такое биогенная вода, то пишите мне в личку. Я вам дам ссылочки, расскажу, что где и как. Очень-очень полезная штука. И для волос, и для тела, и для, для всего. Далее. А мои родные, начиная со среды, операции будут проходить все лучше и лучше. И уже к концу недели, если вдруг необходима была операция, то заживать все будет хорошо, боль почти не будет ощущаться, и кому надо к стоматологу, это вообще самое время, самое то. А вот с терапии пока все-таки будет ну, сложновато. Лекарства действовать будут слабее привычного – Напомню, важно расслабление, тогда общее состояние будет легче. Конечно же, говорить о расслаблении в период затмения, когда все как на вулкане, это очень сложно. Тем не менее, вы, те, кто меня слушает, это уже осознанные люди, которые предупреждены о ситуациях, которые происходят в мире. Поэтому вы никого не провоцируете и не поддаетесь на провокации со стороны. Да, косметологию часто девочки спрашивают. Вот После среды наступает прекрасное время для косметологии, для ухода за собой. А стрижки, правда, благоприятны будут только в первые дни недели, а вот потом их лучше избегать. Опять-таки подробности по косметологии, по всем сферам жизни на каждый день, не просто на неделю, а на каждый день. Они есть в клубе ИРК-жителей, чтобы стать участником клуба. Смотрите ссылочку в описании к этому видео. Ну, или пишите в личку, если вдруг вы не видите. А свадьбы, как и раньше, несут в себе силу стихии. То есть уроки, испытания, случайности, хаос. Это все идет за счет, ну, вот этого ритуального перехода в семейную жизнь. Ну, вот так получилось. Наблюдайте, что происходит. Вообще, конечно, в период затмения, особенно коридора затмения, лучше свадьбу не проводить, но опять-таки, ведь у каждой семьи, у каждой семьи абсолютно есть дата регистрации, и она не просто так дана, она несет в себе некий код, цель вашей семьи, предназначение для вас, вот создание вашей ячейки. Тоже, если есть необходимость посчитать, посмотреть, какова цель вашей семьи, то, пожалуйста, обращайтесь. Детки же, рожденные до и в день полнолуния, сохраняют энергию прошлой недели. Они будут стихийные, они будут видеть цель, не видеть препятствий. И детки, рожденные после, каждым днем будут терять эту силу и все больше копаться в себе и только в себе видеть проблемы. То есть все прекрасно. Поздравляю тех, у кого детки родились на этой неделе. У меня у нескольких моих прекрасных слушательниц тоже детки родились, поэтому поздравляю всех моих прекрасные девочки. И, конечно же, мужчины, которые нас слушают. Что касается путешествий, они хаотичны и стихийны. После полнолуния стихия будет вмешиваться в любую дорогу, в прямом и в переносном смысле. Тут, знаете, только молиться о везении надеяться и, по возможности, меньше куда-либо ездить. А еще дорога в это время способна перевернуть представление человеке о себе, о людях, о своих делах и о жизни в целом. Я не знаю, как это у вас произойдет. Какое-то осознание вам вдруг плюхнется в голову. Может быть, вы какого-то человека встретите и поменяете свое мировоззрение полностью. Может быть, вы во время путешествия вдруг включите какую-то запись, услышите что-то, нечто, что перевернет ваше представление о мире, о себе и так далее, и так далее. Я не знаю, как это произойдет. Я очень буду рада, если вы напишете об этом в комментариях. Я вам желаю счастья на эту неделю и не только. Останавливаются часы, бьется постуда, ломаются дорогие вещи просто принимайте это, много мелких краж, мошенничество может происходить, поэтому старайтесь следить за вашими вещами, будьте бдительны и радуйтесь каждому дню. Вот такая неделя нас ожидает, вот такие рекомендации по сферам жизни на эту неделю. Я очень благодарна тем, кто ставит лайк, говорит спасибо за то, что я записываю, рассчитываю, записываю прогнозы. Я очень благодарна и направляю вибрации любви, изобилия тем, кто делится моими видео, помогая таким образом нашему каналу. И, конечно же, я всем рада, кто добавляется в друзья, становится подписчиком нашего канала, потому что вместе нам идти интереснее. В счастливое будущее. И я знаю, что каждый человек, который начинает со мной соприкасаться, сначала через видео в YouTube, потом приходит на тренинги, потом приходит на консультации, на индивидуальные проработки. И я знаю, что каждый, абсолютно каждый человек, который идет со мной по жизни, становится с каждым днем еще более счастливым. До встречи, мои родные, в новых видео. Пока-пока. С вами была Елена Дегурова.